скорость, удобство, спокойствие за свою жизнь инновационное решение социальных проблем это лозунги социального проекта по профилактике здоровья «Карта здоровья детей и подростков». Проект был защищен на Всероссийском форуме «Селигер-2013», а также представлен министру Ливанову. Одержал победу в конкурсе «Сотни добрых дел». Стал победителем в первом этапе федерального конкурса «Доброе сердце России». А теперь внимание! К сотрудничеству приглашаются школы, вузы, общественные организации и многие другие виды партнерства. Подробности на сайте www.kartadefizzdorovia.rf Телефон в Москве 7776675. 6675 Телефон в Ростове-на-Дону 209-81-23 Добавочный код 41242